Итак, друзья, всем добрый день, у кого он добрый, у кого он не очень добрый. Наша задача все равно думать о лучшем, думать о хорошем. Я выхожу в эфир каждый день, стараюсь выходить каждый день в эфир для того, чтобы поддерживать тех, кто, кому трудно, кому очень трудно поддерживает словом, поддерживать практиками. Сегодня будет практика, как сохранить себя в период страха и паники. Вначале я хочу сказать вам всем, дорогие мои друзья, что сегодняшний мир, и вы это уже сами знаете, это переломный период в жизни всех людей, в жизни всех людей, которые живут на этой планете Земля. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит. Я сама к этому подхожу не сразу. Я сейчас нахожусь в теплой стране, я сейчас нахожусь в Египте. И вначале меня немного мучала совесть за то, что я не погибаю вместе со своими родными, не убегаю от снарядов, не убегаю от ракетных обстрелов, и у меня вот это чувство вины нормальненько так прижимало, знаете. Но опять же, будучи человеком уже бывалым, опытным, будучи человеком, который прошел войну, прошел трудности, и не дай Бог, кому какие прожить, мне проще было все-таки восстановиться и говорить вам те вещи, про которые я вам говорила, и сейчас продолжу. Итак, первое. Любой ситуации, которая происходит, истерить и паниковать — это признак слабости. Это все знают. Как же с этим справиться? Ну, смотрите. Будучи тренером личностного развития и помогая людям обрести внутренний стержень, и сейчас помогаю обрести внутренний стержень своим коллегам-психологам, я такой проект создала буквально год назад, у меня всегда в этой... Во всей этой программе красной линией проходит вот это внутреннее «Я». Кто я? Для чего я? Кому я? Здесь выстраивание личных границ. Здесь выстраивание нераболепного отношения по отношению к другим. Не терпеть, не унижаться. Вот женщины-жертвы – это те женщины, которые, по сути, рождают детей-жертв терпию агрессоров. Женщины, которые рожают, лишь бы они были, эти дети, сейчас для кого-то может быть больно, но услышьте а, там, как хотите. Я, я вам должна сказать правду, которую я знаю за свои 62 года. Женщины, которые рождают жертв, детей, они сами жертвы. Они сами боятся, они сами соглашаются на малый кусок, они плачут, они ноют, они в лучшем случае верят, Господа Бога, верят в какие-то мистические вещи, и это все работает, но они не верят в себя, и они готовы терпеть, лишь бы что, крохи со стола, лишь бы выжить. И вот таких они придают по наследству, рожая таких детей. Именно поэтому у войны женское лицо. Это страшно говорить, но это так. Я не идеальна. У меня был сын, я похоронила его 11 лет назад, он ушел от острого инфаркта. И я себя долго мучила, как я так его воспитывала, почему он ушел, не выдержал а инфаркт, это переживание, которые там, тем более острый, обширный инфаркт. Вообще любое, вот запомните, любая ситуация, которая с нами происходит, это стресс. На стресс мы реагируем обычно как? Ну, облились холодной водой, ой, так, раз-раз, тело тогда. Или там вы идете где-то там на своей волне, о чем-то думаете, там что-то переживаете, и кто-то вам, не знаю, там, кушак воды холодной вылил, или там машина затормозила, вы, конечно же, встрянете, да, вот, это называется такой, знаете, реакция на стресс, и вы про маленькие боли забыли. А вот те, которые маленькие боли, незаконченные стрессы, это называется де-стресс. теория Селье, я писала по ней научную работу и знаю не только на основании каких исследований это дается, а еще и на основании, ну, с точки зрения человеческой, человеческих вот этих наших действий. Так вот, постепенное накопление нерешенных вопросов, нерешенных задач, терплю, не скажу... Не отвечу. Это дистресс. Вот почему я загорела сейчас про дистресс. Мой сын ушел от острова обширного инфаркта. и я прекрасно понимала, что у него были переживания и страдания. Там что-то у него не получалось, там... и я себя винила. Слушайте, за то, что я не смогла вовремя дать ему ту силу, которую я как, как бы должна была дать. То есть я такая типа умная, да? И потом, когда я работала с этим чувством вины, я поняла, что у него своя дорога, и я смогла дать то, что я смогла дать. Больше на больше я не могла. И он смог взять ровно столько, сколько вложил в свою голову. Так вот теперь сейчас смотрите, что происходит. Наши народы, братья, братья-славяне, русские, украинцы, белорусы, это потомки славы и света. Я просто психолог, у меня медика, биологическое, академическое образование. Я вот эти всякие эзотерические вещи просто параллельно из изучаю и примеряю это на обычную психику, на обычный наш стержень человеческий. Да? Так вот, в пирамиде уровней развития Гилса, пирамида нейрологических уровней ГИЛЦА, погуглите, кто из вас с головой дружит, потому что многие с головой не дружат, сейчас я дальше скажу почему. Так вот, на этом пирамиде нейрологических уровней развития есть такое понятие, как «я», «кто я» и «зачем я», «ради чего я». Это самые высокие уровни, там же и дальше идет уже Бог, Вселенная. Так вот, внизу, вот тут, где я, кто я, откуда я, что я делаю, это горизонтальные цели, которыми люди обычно руководствуются. Им дают хлеб, хлебозрели, что там еще, плодиться, размножаться, все. И вот на этом сейчас и работает, и всегда работала, запомните, всегда работала пропаганда, информационно-психологические операции. Именно поэтому, когда вы сейчас пытаетесь, даже как и я, бороться, что-то доказывать людям, у которых, которым вложили в голову, что Украина это не до государства, что его нужно уничтожить. И люди подвержены этой пропаганде, это значит, что люди приняли то, что они ват, что они навоз, что они хотят только жрать, спать и воспроизводиться. Я говорю вещи своими именами, вот, что вы тут обижаетесь не обижаетесь. Так вот, те россияне, которые сейчас еще не готовы понять, что происходит в мире нам с ними не нужно воевать. Потому что, когда мы с ними воюем, доказываем, мы энергетически подсоединяемся к их карме, к их причинно-следственным вот этим способам развития. Потому что, смотрите, кто сейчас в окопах, кого сейчас расстреливают, кого вытаскивают из бомбоубежищ, кого после, после разваленных домов, они сейчас, у них там сейчас тяжелая энергетика. И те люди... которые занимаются подстрекательством, ненавидят, они по сути подключаются к этому страшному эгрегору, которым есть их корни. Еще раз, люди, которые ненавидят, <coughs> оскорбляют, переходят на личности, они умножают вот эту силу эгрегора негативного. Потому что в каждом из нас... Есть корни славянские. И вы знаете, это не было 300 лет назад. Это доступно, все, то, что я говорю, доступно из нашей истории, потому что у нас там родные, близкие, любимые, родные. И вот эти родовые корни веточками, они соединяются. Это на уровне ДНК. Если я говорю, что я не эзотерик, я только изучаю, как это привязано к... Физиологии, психики, то я знаю, что такое ДНК. Я знаю, что на ДНК передаются эмоции. Это записано, исследовано в разных научных доказательствах. Что-то в эзотерике не могут доказать. Есть только понятие веры, ощущения, кто-то заходит в какие-то другие там пространства, у них это получается, это, это гипноз, это умение работать бессознательно. Супер. Я работаю с самогипнозом, я понимаю, что это такое как устроено сознание как и бессознательное. Но сейчас я говорю про то, что когда мы на уровне эмоций пытаемся доказать людям, которые, ну, это не оскорбление, а низкообразованные, у них интеллект низкий, а у них невежество, и они приняли ту пропаганду, которую им дает путинская вся эта информация, Значит, не нужно их ругать. Они несчастные люди. И вы сейчас, когда с ними спорите, когда... когда вы им доказываете, вы не доказываете. Вы пытаетесь их ответственность, которую они должны пройти сами, взять на себя. Что должны мы с вами прежде всего понять? Для начала... Просто признать то, что есть сейчас. Сильно большой переворот в мире. Не могут закрыть небо прямо так легко. И не потому, что кто-то что-то боится. Есть там еще много вещей, которых мы не знаем. Не могут так просто дать столько, и так дают вооружений немереное количество. Более 20 тысяч регионов иностранных приходят в Украину бороться сами с оружием в руках. Идут невероятное количество оружия. Никто не верил, что Украина выдержит, что этот близкрик так пройдет. Поэтому ух, сейчас наша с вами задача просто быть готовыми к тому, что мы или выживем и за собой потянем и Россию, и Белоруссию, и мы останемся людьми, а не скотами, или же включимся в этот, пере... этот круговорот зла и ненависти и Погибнем все. Фу. Поэтому, что такое невежество в этом случае? Невежество – это когда люди закрываются от развития. Это когда люди... Да не пишите мне сейчас, не пишите, я сейчас веду эфир. Когда люди закрываются от развития, довольствуются своими домами, квартирами, пароходами, едой, сексом и больше ничего. люди Невежество – это и украинцам, и россиянам. Я знаю, как сейчас многие украинцы, находясь за границей, будучи в укрытиях, будучи беженцами, как они тоже позорят свою нацию своим невежеством и так далее, и так далее. Я знаю, как русские позорят себя за границей и позорили раньше своими матюками, своим грубостью, своим невежеством. И это было, есть и будем. Это не значит, что мы прям супергерои. Да, на нашу землю сейчас дано пройти этот путь. Попытались скачнуть Беларусь, Беларусь слабенькая пока. Они там борются, пытаются, но их репрессиями задавил Лукашенко, и они там пересажали в тюрьмы, там переубивали. Россия там сама не поднимется, потому что она годами идет под тиранией и под управлением силовых структур, которые рассчитаны только на то, чтобы запугать людей. Экономически там не хотят развиваться. За счет бизнеса, который развивался, за счет огромных ресурсов и многих людей, которые подняли бизнес честный, да, там очень много честного бизнеса, взять даже того же за Шафудинова это миллиардер. И сколько таких ребят я знаю, которые честно заработали и подняли бизнес России. Но сейчас весь идет про олигархов, про, про, про те, которые заработали, там не понять как. Но сейчас мы не об этом. Смотрите, что мы сейчас с вами делаем. Когда мы сейчас включаемся в оскорбление, когда мы сейчас включаемся в борьбу с этими людьми, у которых вата в голове, на самом деле вы подключаетесь и берете за них и решаете свои их проблемы. Это их проблема, что они невежественны. Они попадут за эту свою невежество очень надолго в большое рабство и будут еще очень сильно каяться и поколения будут поколениями будут еще выходить из этого состояния Украину тоже уничтожат Я не буду вам говорить что все будет хорошо будет хорошо но так как было не будет мы будем во восстанавливаться десятилетиями но те люди которые выживут и которые сохранят чувство собственного достоинства вот как сейчас показывают очень много показывают как по Женевской конвенции удерживают злость украинцев, чтобы не убивать российских пленных. И да, они были всегда такими, сейчас их так разозлили, что они готовы размазывать. И те, которых размазали, и они разлетелись в пух и прах, это проще. И Путину проще, не надо платить деньги за эти трупы, и проще намного. А сейчас в Украине уже надо строить Пленные в вот эти лагеря, это дополнительные ресурсы, согласно Женевским конвенциям, столько, сейчас уже более 45 тысяч убитых, пленных, там это только буквально общие данные на сегодняшний день. Ну, ну, россияне, конечно же, себя не показывают этих данных. Убито наших очень много людей, младенцев, детей, стариков, они прикрываются как фашисты, закрытыми, открытыми колоннами, не, не дают выйти, дать коридоры чтобы люди ушли. Они сейчас действуют, как действовали. Ну, в Крыму там было проще, никто не ожидал. Да, там была подготовлена полностью пропаганда, все было настроено, и они зашли так, а как получится, а вдруг? А вдруг проканает, Проканала. Наши были в шоке, правительства не было, и там непонятно, продали или, или испугались, непонятно. Зашли на восток обработали людей, и те, кто согласился, они были обстрелены 8 лет, их обстреливали россияне, но наши думают, те, кто там остались, не уехали, что это их обстреливали украинцы. И это людям настолько внушили, что они до сих пор, а что нам, вон там, в Донецке, нас обстреливали? Вас никто не обстреливал, вас обстреливали россияне, так как сейчас россияне уничтожают и стреляют всю Украину, им было мало естественно, и поэтому они пошли, они пошли на всю Украину. Что я сейчас хочу сказать? Не буду я уходить в политику, информации много, россиян закрыли от э, интернета, они сейчас будут включать VPN и всякие другие способы, но это совсем другой способ получения информации, это намного меньше доступа. Но я хочу сказать как психолог, как. Как психотерапевт, как человек, который просто видит больше. Первое. Не будьте наивными и не думайте, что все так будет хорошо. Так хорошо не будет. Будет хорошо тем, кто выживет и сохранит дух. Украина сейчас показывает, как сохранить дух. Наш президент показывает и показывает, как, что он никуда не уезжает, он остается в стране, и его... Уже пытались не один раз убить, и кадыровские лучшие команды на него заходили. Но мы держимся. И если мы выдержим, а я думаю, что мы выдержим, что тогда останется, то это будет новая история. И mm -hmm. это первое, чтобы вы немножечко отрезвились и начинали думать, как вы будете жить в новой реальности. Дальше. Оставаться людьми. Оставаться людьми между собой. Поддерживать и помогать. Поддерживать и помогать. Сейчас дам практику. Для россиян, еще раз повторюсь, если бы не высшие умы, которые там есть. Сейчас я вам отвечу про Донецк. Я уже ответила, но сейчас еще отвечу. Кстати, те, кто на аватарке имеют котиков, собачков, кабачек, они уже показывают, что они не люди, а они людишки. Вот запомните, что я сейчас вам сказала, как человек, который понимает психодиагностики. Это маленькие людишки, трусливые и боязливые. Поэтому у кого еще на аватаре стоит цветочки, лютики, собачки, котики, поменяйте на лицо. И тем самым вы покажете, что вы люди. Это так вам скажу трезво. Без обиняков. А теперь дальше. Что нам нужно делать? Россиянам, которые находятся в ватой в голове, с ватой в голове, должны понимать, что они приняли. И в Донецке, и вся остальная вата. Они приняли быть рабами. Потому что умные люди понимали, что если начинается оболванивание людей, что если начинается прогноз о том, что будет дождь, они уезжают. Но это было только в части страны. В части страны Украина. Они уехали. Успели уехать. Из Украины сейчас уехать тоже уезжают. Но здесь другая ситуация. Украина сейчас воюет за всю Украину. И за Донецк тоже. И за Донецк, и за Луганск. Сейчас я вам отвечу. Не убегай. убегают чат. Я сейчас все равно отвечу. Успею. Так вот. Если люди находятся сватой в голове, у них низкий уровень развития, они находятся только побелить, покрасить, по пожрать, поспать, произвести подобных, на таких людей рассчитана пропаганда. Почему умные, достойные люди, они им запрещено, они уезжают, их убивают, они фугают, их выселяют из страны. Вы посмотрите, я выложила Александра Невзорова краткую выдержку про ситуацию в Украине. Сколько там ваты просмотров? Там уже сотни просмотров. И только единицы вата пишет. Вата пишет про оскорбления какие-то. Но вата это не оскорбление, а обозначение уровня развития. Потому что... Пропаганда работает только на низкий уровень развития. Потому что умный человек, развитый, у которого есть высокий уровень интеллекта, у него есть не одно образование, хотя образование здесь не причем. Это Этот человек отслеживает, что происходит в мире. Это человек задает себе вопрос, а мне это зачем? А как мне вот эта информация помогает достичь моих целей? Быть здоровой или здоровым, быть богатым иметь хорошую семью, понимаете? Поэтому если у людей с горизонтальными целями только пожрать, поспать и произвести подобных, на них и будет распространяться вот такая вата. А сейчас репрессия такая, и будут дальше еще репрессии, за то, что люди говорят «война», издан указ «20 лет тюрьмы», закрыли радиостанции, которые хоть что-то пытались вещать в России. Люди уезжают, если их не успели убить. Я вам в сторис скидываю, кто не имеет доступа, вот эти вот информацию не я, которую придумала, а люди, которые вообще далеки от Украины или России. Они уже уехали, они живут в нормальных условиях, они могут донести не в страхе, не в страхе, сидя, что если она скажет, что ее сына убили на войне, то ее убьют тоже. Понимаете? Если она скажет, что ее сына убили на войне, то ее тоже убьют маму или жену. Лавливаете? То есть вас как хлопов сейчас будут душить, потому что невежественны. Но не расслабляйтесь, мои дорогие украинцы. Это не значит, что мы с вами тоже должны быть невежественными. Наша задача думать, почему мы не учимся, Почему мы не вкладываем в свою голову знания? Почему мы не ищем способы, как быть здоровым, как быть красивым, любимым, семью строить богатым? Почему мы довольствуемся только тем, что есть? Именно поэтому вам в головы внушали, что Зеленский плохой, делали раздоры внутри страны. пророссийские всякие вот эти вот э, расистские пропагандисты и в партиях были, два, два канала было. А если бы раньше люди были умнее, не, не такие невежественные, может быть, и войны бы не было. А там очень хорошо в России наблюдали, за, за, зашли на восток. Ну, после Грузии, Молдовы, там Грозного, да, ну, то есть вы это знаете, здесь мне надо вам рассказывать. Дальше они пошли дальше захватывать. Так вот, они зашли на восток, и там обработали эту часть людей, Наши демократичные внутри со, с этими раздорами из этого не стали из испуга или из незнания, не знали, как все надо было сразу вести военное положение и нахрен погнали под танками и градами. Но надо было вызреть, наверное, вот это вот все. Так вот, если бы не если бы люди были такими невежественными, если бы не думали только про мову, а изучали еще несколько мов. Понимаешь, если бы шире мыслили, то, может быть, и не пришел бы этот фашист. Так что здесь не только про расистов, которые пришли под, по, по планерке, по плану, как четко по, по кальке, как гитер зашел. Поэтому сейчас я делаю технику, как в любой ситуации, когда вас обстреливают, когда вас шок, когда вас там ограбили, не дай бог. Какая-то сильная-сильная тревога. Сейчас я дам такую практику. А пока отвечу на вопрос. Вот э, кто-то такой сидит, мужчина или женщина, непонятно, на аватарке, но пока не видно. Итак, давайте поднимать вопрос о том, чтобы в Донецкой и Луганской областях, которые находятся под контролем Украины, катастрофа с медикаментами в аптеках и продуктами питания в Киевской области тоже самое. Это кто пишет? Это кто может сейчас так писать? Так может писать только вата. Сейчас идет уничтожение человечества, которое называется украинцы. Какая, блядь, нахрен Донецкая и Луганская областях? Вы уже с этой ваты, блядь, вообще же конченые, понимаете? Это Украина, И если вы вот не поднимали в вот это, там, за, не прыгали перед Путиным то мы, может быть, жили бы. Это я про, вот, продолжаю тему невежества. А давайте мы как вот там вот будем. Да нет Донецкой, Луганской областей. Это Украина. И сейчас э, Ирпень, Гастомель, э, Ворзель. Сейчас там уничтожают полностью. Истребляют, потому что не могут зайти в Харьков, не могут зайти в Киев. Давайте к нам с виде кометов. сейчас люди умирают. Туда не могут проехать нормально не могут пропустить питание, потому что сил не хватает, потому что многие такие, как вы, сидите там и пишете тут всякую хрень. А теперь внимание! Двигаемся дальше. Так вот, когда вы сейчас вот с этим низким уровнем развития, господи, не понимаете, что пожрать, поспать, произвести подобных, это низкий уровень интеллекта. И на таких, как вы, распространяется вот эта пропаганда. Это значит, что таких, как вы, уничтожит планета, Земля. Вы сами себя уничтожите. И даже я, которая сейчас такая умная, тут рассказываю вам, как надо себя вести, сейчас тоже вот эмоциональю, и тоже не так просто это удержать. Я за то, чтобы человек не был быдлом, чтобы он развивался, чтобы он вкладывал деньги в свою голову, в свое развитие. Мы все из Советского Союза, мы все из прошлого, которого вложили хрен знает, сколько всего. Я за то, чтобы мы с вами и каждый в отдельности был Личностью, и тогда мы будем государством. Вот сегодня я случайно, хотя случайно или случайно, нашла в Ютубе песню три года назад, которую пел Зеленский со своим 95-м кварталом «Я плакала». Он там настолько искренно пел про, про, про государство, про Украину, про Донецк, про то, что нас нельзя разъединить. Три года назад он еще был тогда не президентом. И вот он пошел, этот парень сейчас, будучи комиком, для того, чтобы страну спасти. Но э, я за то, чтобы вы и я осознавали, кто мы и что оставим на этой планете Земля. Я за то, чтобы мы понимали, что когда мы, каждый из нас, у нас застала там где-то боль, ситуация, любая ситуация, война, болезнь, какая-то другая сильная стрессовая ситуация, чтобы мы с вами понимали, а для чего мне это, чтобы что? А для чего мне это, чтобы что? Вот я сейчас на 15 марта у меня билет. Домой, Украина. Украину. Теперь я понимаю, что я уже туда не поеду. И я не хочу искать беженства. Беженство. Вот этот статус беженца. И я сейчас думаю, что мне делать. Но я даю вопрос. Зачем я здесь? Если бы я сейчас была дома, могла бы я так свободно вещать и говорить? Наверное, нет. Наверное, где-то была бы в строю и помогала бы раненым или психологически там где-то людей лечила, или что-то бы делала. Но я бы точно не сидела в доме, точно бы не сидела в доме или в подвале, я бы все равно поперлась бы куда-нибудь, потому что я всегда куда-то перлась на передовые рубежи, потому что человек, который смелый, он получает по башке, он получает всегда, даже, даже жизнь, даже жизнь может потерять, но он смелый, это личность, у него дух есть, и вот сейчас Пришло время прокачки духа. Поэтому послушайте вначале, что я говорила, полезные вещи, кто сейчас подсоединяется. А я завершаю это видео практикой. Итак, если вы находитесь сейчас в тяжелейших состояниях, и находитесь вы в бомбежках, в метро, или у вас есть страх за ваших близких, вы находитесь далеко, в любом случае, у вас может сковывать ступор и страх. И мозг теряет рассудок, тело трясется, болит желудок, болит печень. Может все, что угодно болеть, потому что тело включается в реакцию, в которую мозг реально видит, и тело реагирует. И тогда мозг отключается, реагировать четко. Поэтому есть такая практика. Я ее отдельно напишу, и она будет в отдельном эфире, без предисловия, которое я дала. А предисловие тоже, я думаю, для многих полезно. Так вот, когда вы чувствуете, что вы теряете контроль, когда вы чувствуете, что у вас паника, когда вы чувствуете, что вы не можете собладать, есть очень крутая практика, которая работает во всех армиях спецназа, во всех армиях, где э, солдат, и не только солдат, но эта практика работает и в тех случаях, когда у людей паника, страх, она выглядит вот так. Сейчас буду показывать, делайте за мной, и у многих будет сейчас очень серьезное, хорошее изменение. Итак, где бы вы ни были, вам нужно сделать следующее. Практика называется «Как вернуть себе себя во время паники». Или страха. Вы берете указательный палец. И ставите его перед собой. Вот так вот перед собой ставите. Так, чтобы ваши глаза видели. Если вы в очках, как я, ну, значит, вам нужно по-другому. Так, чтобы вам было удобно, чтобы вы следили за этим пальцем. И вам нужно 32 раза... С одной стороны в другую сторону. Поворачивать и следить за пальцем. Максимально поворачивать глазное яблоко. Если сейчас трудно, остановитесь и сделайте 5 вдохов-выдохов глубоких. Тело должно выдохнуть. из тела, выдыхаете боль, а если есть какие-то болезненные ощущения в теле, вот представляйте их в виде какого-то предмета, формы и выдыхайте. Выдыхайте в землю и благодарите за то, что она в состоянии принять вашу боль. Может быть его-то слезы, это нормально. Затем, когда тело немного успокоилось, берете и делаете вот эту практику. Палец перед собой и двигаете глазным, глазным яблоком, только глазом, 32 раза. Делаете эту практику. Медленно, не спеша, максимально поворачивая взгляд за этим пальцем. Пока вы будете делать, фокус только на глазах и спокойно дышите. Спокойно дышите. Спокойно дышите. Фокус только на пальце. Фокус только на пальце фокус только на пальцах Итак, так 32 раза напишите в чате что у вас получилось как у вас получилось состояние стабилизировать когда вы делаете такие практики вы возвращаете в себе себя когда вы делаете такие практики вы даете фокус Собираете фокус, свою силу, и после этого возвращается к вам трезвое рассудок, и вы можете делать следующие действия: Что я могу сделать прямо сейчас? Для того, чтобы сохранить себя. Сохранить себя. Сохранить себя. Какие действия мне нужно сделать, чтобы мое ум и тело было сбалансировано, и чтобы я смогла или смог сделать вот это, вот это, вот это. Если у вас возникает паника, страх, боль в теле, вы говорите, да, мне больно, да, мне больно. А что будет, когда я буду продолжать находиться в состоянии паники, страха? Что будет? Я смогу помочь своим близким, родным, себе. Угу. Зачем мне быть в этом состоянии? Эта практика помогает всем, особенно психологам, которые себя таковыми считают. И кроме практик проживания, бесконечного проживания и тряски в теле больше не умеют с собой справляться. Это нормально, мы все люди. Просто люди, даже не психологи по образованию, могут быть мудрыми и адекватными, когда умеют четко остановить ситуацию, которая происходит трезвым умом, а дальше хладнокровно расложить, а что я могу сделать? А что я могу сделать? Мне здесь, вот я про себя говорю, зачем мне остаться здесь? Для чего я осталась в Египте? Чтобы что? Учитывая, что дома полностью разваливают, убивают мою Украину, и я сейчас над этим думаю. Я точно знаю, что мне однозначно нужно держаться, беречь себя для того, чтобы сохранять, помогать сохранять спокойствие тем людям, которые может быть нуждаются в моей помощи и поддержки. может быть. Насколько для вас был полезен этот эфир? Напишите, пожалуйста что-то в этом чате, даже если будете слушать записи, будьте благодарными и адекватными, потому что люди, которые просто берут, это мясо, это вата, это потравители, Поэтому имеем то, что имеем, и будем получать еще и больше по делам нам до тех пор, пока не прозреем и не станем адекватными, добрыми, искренними существами, людьми гомосаплоса.